Солнышко лучом ласкает травинку Зеленое тело превращается в пыль Ей совсем не страшно, ей не в новинку Это просто жизнь, не только так живет ковыль Где-то море очень близко, но отсюда не видать Где-то горы, горы видно, правда, очень далеко Ведет меня дорога, горячая, сухая Бесстрастно и беззлобно потихонечку съедая Прикует. Кузнечики прямо мне под ноги Кто-то попадает, в этом нет моей вины Им совсем не страшно, здесь их слишком много Это просто жизнь, которой жить они должны Где-то море очень близко, но отсюда не видать Где-то горы, горы видно, правда, очень далеко Ведет меня дорога Горячая, сухая, бесстрастно и потихонечку съедая. А страшно здесь тому, кого совсем немного, и кто к себе несет неповторимый мир, Весь этот мир исчезнет, кто никогда дорога, дыхнет горячим ветром, И свой закончик пир исчезнет море. Так близко, но отсюда Не видать исчезнут горы Горы видно, правда, очень далеко Исчезли и дорога Горячая, сухая, бесстрастно И беззлобно сама себя съедая